Я буду рассказывать о результатах, ну, первыми их уже называть нельзя, поскольку спутник летает чуть меньше уже двух лет, а, о результатах обсерватории спектра Ингенгамма, и, в частности, я, я буду рассказывать про телескоп ерозита. Как вы сейчас увидите, там два телескопа, но ну, многие из вас знают, вот я буду рассказывать про телескоп Ярозита. А, обсерватория была запущена 13 июля. Вот, собственно, обсерватория этого НПО имени Лавочкина за, ну, буквально, может быть, за неделю или за две до отправки на Байконур. Вот здесь вот, вот эта вот платформа, вот это телескоп Ярозита, это телескоп арт сделанный в России, жесткий телескоп Ерозит, сделан в Германии. Ну, вот виден размер, вот по сравнению, вот здесь вот, вот рост человека. Он был спутник был запущен 13 июля. Вот на такую орбиту вот эта земля, солнце здесь на расстоянии примерно полутора миллионов километров от Земли, вокруг точки л 2 очень широкая орбита с размахом порядка 800 тысяч километров. Вот он вот делает один оборот, то есть он был запущен, примерно три месяца летел, и потом начал делать вот такие движения вокруг точки л 2 и делая примерно один оборот, не примерно, а точно один оборот за шесть месяцев, и вот сейчас он сделал три, уже почти сделал три оборота. А, и а, ну, я про обзор скажу, почему мы делаем обзор а, и как мы его делаем. Но вот обзор начали 12 декабря 2019 года, то есть уже почти полтора года назад. А, вот это вот а, на Байконуре. А, ну, было две а, попытки запуска. Первую ее отложили, там были обнаружены некоторые неисправности. И это вот в июне 2019 года э, во время первой попытки, вторая состоялась через три недели. А, вот это, собственно, вот та самая ракета, которая полетела. Наверху здесь а, а, а, обсерватория, а, а это вот часть российского консорциума а, обсерватории. Ну и вот здесь вот есть а, наши казанские коллеги, вот Ильфан Фаритович, Ильшат Равкатович. Наэль Абдулович, Данис Карлович вот здесь вот. Ну, как-то разрешения не хватает, но я просто знаю, кто здесь изображен. Рустам Исхакович тоже здесь, да, да. И это был, конечно, потрясающий запоминающийся визит, особенно второй, где уже мы были вдвоем с Ильфаном Фаритовичем, когда мы, собственно, наблюдали запуск. Есть э, Роскосмос, подготовил несколько фильмов, я их показывать не буду, которые можно найти э, на сайте, значит, на YouTube и на сайте Роскосмоса, если вы наберете СРГ, запуск, там много-много, есть несколько фильмов совершенно замечательных, э, но это я не буду показывать. Давайте я чуть-чуть кусочек запуска покажу, самые первые э, 20 секунд. Uh, и вот, в общем, вот так вот оно полетело, сам момент был тоже, конечно, очень волнительный, поскольку мы этой обсерваторией, то есть я начал заниматься СРГ еще предыдущим вариантом, в 1987 году под руководством Рашталевича Суняева. Uh, Хорошо, пойдем дальше. Вот это вот я продолжаю пока показывать веселые картинки. Эта фотография сделана Вадимом Бурвицем. Это э, руководитель э, калибровочной установки в Институте внеземной физики э, в Германии, в Гаршинге. И вот это он, он приехал с мощным фотоаппаратом. Это уже когда ракета, она уже вот не вертикально вверх взлетала, а когда она уже э, э, совершала некую траекторию. Ну, на мой взгляд, совершенно уникальный, потрясающий рисунок. Жаль, что я такой не сделал сам. Значит, теперь к науке. Главный элемент научной программы обсерватории ⁇ это обзор всего неба вот здесь его некоторые параметры мы планируем за 4 года сделать 8 обзоров обзор делается таким образом что аппарат крутится вокруг своей оси так что э, оптические оси телескопов совершают большой круг на небесной сфере э, за 4 часа то есть период обращения 4 часа а ось вращения этого вот э, плоскость регулярно большому кругу она примерно следует за землей и солнцем таким образом поворачиваясь примерно в среднем на 1 градус в день так что за 6 месяцев покрывается все небо. Вот здесь вот показано, я специально сделал вот такое вот изображение карту, можно сказать, небо шириной 1 градус. Это вот то, что та информация, которая получается за сутки, примерно та область неба, которая покрывается за сутки. В конце восьми обзоров мы ожидаем Среднюю экспозицию по небу 2000 секунд, 2 килосекунды. В полюсах эклиптики, сейчас я это тоже объясню, будет гораздо больше. В целом мы ожидаем чувствительность, которая в 25 раз превзойдет предыдущий обзор неба, который был сделан в, начале 80 в конце 80-х 80 обсерватории Рассат. А, ну, как мы все понимаем, вот наука то, как развивается наука, если вы что-то делаете лучше на порядок, вы, как правило, открываете новые вещи. То есть не просто там вот чуть больше объектов, а вы делаете, действительно, количество переходит в качество и делаете качественный шаг вперед. Зачем, зачем вообще нужен обзор? Казалось бы, запустили обсерваторию, можно просто наблюдать, смотреть на разные объекты. И в рентгеновском диапазоне. Значит, Почему в рентгеновском диапазоне? Потому что... А рентгеновское излучение – это основное проявление сверхмассивной черной дыры аккрецирующей. То есть значительная часть энергии, ну некоторая часть энергии, если быть точным, выделяется в рентгеновском диапазоне. И это также один из двух наиболее эффективных методов поиска скоплений галактик. И вот можно так, если несколько упростить ситуацию, то можно сказать, что рентгеновский обзор, это, в общем, достаточно простой метод найти аккрецирующие сверхмассивные черные дыры, это квазары, активные ядра галактик, сейфер сейфертовские галактики и скопления галактик в огромном море нормальных обычных галактик, которые излучают в оптическом диапазоне. Вот чтобы проиллюстрировать, я покажу две кривые подсчеты источников. Это в оптическом диапазоне, это в Рентгеновском. Ну, в оптическом диапазоне а, люди измеряют а, а, потоки в звездных величинах, поэтому они вот в разные стороны смотрят: а, это а, подсчеты галактик всех разных, а, в зависимости от звездной величины. И вот Можно даже не вникать в этот рисунок, я вам скажу результат: вот здесь на квадратный градус примерно 10 тысяч объектов вот на этой конкретно кривой подсчетов. Если взять, например, каталог спутника Гая, в котором полтора миллиарда объектов, то в среднем на всем небе будет плотность объектов примерно э, 35-30-40 тысяч, тысяч источников на квадратный градус. В рентгеновском диапазоне, вот в интересующем интервале потоков, в интересующих нас интервале потоков, мы имеем примерно 100 источников на квадратный градус. Да, и среди этих вот десятков тысяч объектов это все что угодно, это Звезды, это нормальные галактики, э, ну и в том числе и активные галактики и квазары, но их очень мало, а вот здесь вот они составляют малую долю от всех объектов здесь, а здесь активные ядра галактик квазары составляют э, порядка 90 или около того процентов объектов в зависимости от э, участка неба. звезд там Uh, ну, галактик нормальных очень мало вообще, потому что нормальные галактики не очень ярко в рентгене светят. Uh, ну, и звезд некоторое количество. Таким образом, мы просто, если мы смотрим на достаточно высоких галактических широтах, почти каждый там, uh, ну, можно так сказать, что uh, uh, там... 9 или 8 из 10 объектов, они будут сверхмассивными черными дырами, активно аккрецирующими вещество, набирающими массу и излучающими в рентгене. Поэтому рентгеновские обзоры неба, сегодня были больших участков неба, они позволяют составлять большие однородные выборки квазаров и скоплений галактик. А на их основе можно делать можно решать важные задачи, можно заниматься точной космологией, измеряя параметры Вселенной, используя, например, функцию масс-скопления галактик или угловое распление квазаров. Можно изучать рост сверхмассивных черных дыр, это тоже эта задача важная и не до конца решенная. Можно исследовать крупномасштабную структуру Вселенной. Ну а также вы наблюдаете множество всевозможных объектов разной природы, которые вы тоже можете исследовать. А, все это определяется, насколько хорошо это можно сделать, определяется глубиной и площадью покрытия обзора. Ну вот здесь вот я... Uh, uh, Но ну, это я взял из так называемой Еразита, Сергея Science Book, где некие предсказания о, воз, о ожидаемой науке были uh, сделаны несколько лет назад. Uh, вот это вот. Но ну, это стандартный рисунок, его многие рисуют. Это здесь изображены разные обзоры, которые производились в истории рентгеновской астрономии. Вот эта площадь обзора, вот здесь все небо, а здесь буквально несколько десятков угловых минут, а это глубина. И вот видно, либо вы делаете очень широкие обзоры, но не очень глубокие, либо делаете узкие, там десятки минут угловых, но достаточно глубокие обзоры. И вот они все располагаются вот вдоль некой такой диагонали, э, ну просто потому что время, э, это комбинация времени, и возможности телескопа. Мы, конечно, хотели бы попасть, как можно, вот, вообще говоря, в идеале вот в этот угол дальний, э, правый нижний, чтобы покрыть все небо с большой чувствительностью. Но такой идеал недостижим, но мы ожидаем, что мы достаточно далеко продвинемся вот здесь вот ожидание это после полугода сейчас мы уже где-то здесь по чувствительности все небо покрыли Ну через четыре года будем здесь а в полюсах эклиптики будем где-то здесь а, вот а сейчас у нас так а, а, то есть сейчас идет третий обзор завершается мы серьезно работаем а, с полным каталогом с данными первых двух обзоров это первый год работы вот здесь вот ну, здесь немножко искажаются цвета на проекторе, но неважно, видна, основная идея видна, это карта экспозиции. Поскольку все большие круги проходят через полюса эклиптики, вот здесь на полюсах эклиптики области высокой экспозиции там сейчас под 150 кс уже набралось. И вот это вот распределение площади неба по, по времени экспозиции, это 100 секунд, это 100 килосекунд, это значит все небо, ну и вот видно, все небо покрыто с экспозицией лучше, чем 250-300 секунд. Это на самом деле очень большая, доста достаточно экспозиции, чтобы делать массу э, увлекательных и интересных вещей, а вот эти области, они покрыты до глубиной 100 килосекунд, но вот на уровне там э, нескольких градусов. Э, это... Uh, третий обзор неба, но это не, сейчас покрыто уже 90%. Эту карту я построил 5 апреля, сейчас не успел перестроить. Uh, вот мы тоже мы уже завершаем, 15 июня у нас будет завершен uh, uh, третий обзор неба. Uh, ну вот здесь вот вы можете увидеть, это уже чисто технические подробности. Вот это была вспышка на солнце, вот остался след, мы его, конечно, уберем, но для этой карты я его пока ну, не, не стал убирать. Вы, возможно, знаете, кто-то знает, кто-то, может быть, нет. Здесь есть, ну, это международная обсерватория, спутник российский, построен по имени Лавочкина в России, запущен с Байконура протоном, там стоит российский инструмент Артекс С, и стоит инструмент ерозита, который построен в Германии. И по соглашению между двумя агентствами, это Роскосмосом российским и а, немецким агентством DLR а, космическим, а, данные решили поделить, договорились поделить 50-50, половину на половину. Ну и в результате там с участием агентств ученые договорились, что вот мы просто разделим небо напополам через галактический меридиан нулевой так что половиной обработкой половины занимается один консорциум российский, другой немецкий консорциум ну и российский консорциум выбрал под влиянием оптических астрономов российских вот вот эту вот ну наверное это восточная называется да если что поправьте но как бы это северная в том смысле что это та часть неба которая достижимо наблюдается с российских телескопов. И это сейчас очень активно мы используем в нашей работе. А, вот эта вот карта неба после первого обзора, это ну, уже почти год назад она построена, рентгеновская РЖБ-карта, так что энергии разных, фотоны разных энергий представлены разными цветами, красным, зеленым а, синим, красным это ниже 0,7 кВ, зеленым от 0,7 до 1,2 кВ, и синим выше от 1,2 до 2,2 кВ. Давайте я вот сюда вот переключу. На ней эта карта содержит колоссальное количество информации. Даже просто если вот просто ее разглядывать, даже на качественном уровне. А уж на количественном уровне я не говорю, вот видно, она вся светится. Красная это ну, некое умеренное, достаточно мягкое излучение с температурой несколько сот электрон вольт. Видно, что она все небо светится. Ну, мы это и раньше знали из карт Рассата, но сейчас это с гораздо большей степенью детализации мы знаем. Вот это вот такая темная полоса, как будто вот проедена. Это действительно, это излучение поглощенное, это плоскость нашей галактики, это излучение, поглощенное нейтральным молекулярным газом и пылью в плоскости нашей галактики. И вот видно, вот оно, поглощение, газ поглощает фотоны более низких энергий, и получаются здесь очень жесткие спектры, видите, здесь много голубого цвета, голубого, зеленого, э, э, желтого. Затем, вот что видно, видны вот эти вот такие большие структуры. Эта часть яркая самая, она была еще известна со времен Росата, э, 40-30 лет назад, называется северный полярный шпур. Сейчас мы знаем, что это часть большого пузыря, и мы также знаем, что снизу, ну снизу вот на этой картинке, э, э, есть симметричный пузырь. И э, эти пузыри, они э, результат активности нашей сверхмассивной черной дыры, которая в центре нашей галактики расположена. Э, результат активности, которая длилась там в зависимости от режима от пары миллионов до нескольких десятков миллионов лет. И вот такие вот пузыри космических лучей надулись. И где-то, ну, чуть меньше вот, вот примерно так расположены известные пузыри в ферме. Ну и также видно много всего, видны вот эти вот остатки вспышек сверхновых, Кассиопея А, это петля лебедя, лебедь x 1 вот здесь расположен, это Скорпион x 1 скопление галактик, Кома, волосы Вероники, Дева. И также видно вот много-много-много-много точек белых. Это все источники, и вот все, которые на больших галактических широтах, это сверхмассивные черные дыры аккрецирующие. Ну, а те источники, которые здесь, это галактические, это нейтронные звезды, черные дыры в нашей галактике и звезды. А вот они, видите, они тоже голубенькие, потому что у них сильно поглощенные спектры. Ну и вообще у них спектры могут быть достаточно жесткие. Вот это вот Магелланово облако, в частности. Прежде чем двигаться дальше, я расскажу, расскажу о людях, которые участвовали активно и внесли решающий вклад вот, в те результаты, о которых я буду рассказывать. Это значит, две рабочие научные рабочие группы, которыми мы вместе вот с Сергеем Сазоновым руководим. Это группа по галактикам активным ядрам галактик и квазарам и группа по составлению, по каталогу рентгеновских источников. Активно в этой работе наших групп участвует Рашид Алиевич он научный руководитель обсерватории СРГ, и, собственно, стоял у истоков, и все эти годы, начиная с конца 80-х, продвигал ее, чтобы она, чтобы она взлетела, чтобы она была сделана и взлетела. Это Павел Медведев, он ответственен за обработку, калибровку, вот за трубопровод российский в Экиран по калибровке данных и по детектированию источников, а также он и наукой занимается, ищет далекие квазары. Это Саша Мещеряков, наш специалист и лидер, это система СРГЗ, система, основанная на методах машинного обучения, которая занимается классификацией источников и определением фотометрических красных смещений. Это Георгий Харунжев, он координирует всю оптическую программу в части квазаров и переменных объектов. Родион, вот вместе с Ильфаном Фаритовичем, это Родион Анатольевич Буренин, руководят они... В целом группы по наземной поддержке, по оптической поддержке обсерватории СРГ. Игорь Зазнобин, аспирант Родиона, тоже в основном скоплениями занимается. И есть некоторое количество студентов, и дипломников, и аспирантов, которые тоже в этом активно работают. Вот Виктор Борисов э э, и Алиса Немишаева из СВМК МГУ. Ильхам Галиулин и Григорий Ушков они выпускники кафедры здесь, казанской кафедры. Э, Миша Бельведерский, он из высшей школы экономики. Uh, хорошо. Uh, uh, uh, вот у нас, uh, как я сказал, я буду в основном рассказывать данные первого года обзора первых двух обзоров. Мы задетектировали около миллиона источников, это только на российских. Я рассказываю только про российскую половину, ну, российскую условно, за, про половину неба, за обработку которой отвечает российский консорциум, так, как мы и договорились. А, значит, мы там задетектировали порядка миллиона источников, из них примерно 200 тысяч – это звезды, а 600 тысяч – это квазары и активные ядра галактик. Также примерно 20 тысяч скоплений галактик а, а, на, на, а, задетектировано. Uh, вот здесь вот uh, для примера я показал. Естественно, мы, то есть, uh, поскольку при таком количестве объектов надо uh, работать, рассуждать в терминах распределения по потоку, функции светимости, эволюции функции светимости с красным смещением, эволюции плотности излучения этих источников с красным смещением. И вот это является целью нашей работы, к которой мы движемся. Ну вот здесь вот показано распределение по потокам. Красные – это uh, uh, квазары, а синенькие это звезды. Этот загиб это просто не полнота рентгеновская, а вот это вот, ну, некая средняя там, кривая почетов источников, которая так или иначе известна. Большую, как я уже сказал, большой темой являются активные ядра галактик. Я такое кратко на один слайд скажу два предложения: Это для студентов это, ну, это наиболее светимые компактные объекты во Вселенной. Они Это сверхмассивные черные дыры, масса которых может достигать миллиарда и более двух миллиардов масс Солнца, которые энерговыделение происходит за счет акреции на них вещества. А, вообще говоря, мы думаем, ну это скорее всего правильно, что сверхмассивные черные дыра, дыра есть во всех галактиках. Но она не во всех галактиках она активно аккрецирует, и на самом деле она активно аккрецирует только маленькую часть времени жизни галактики. Все остальное время она пассивна, как, например, в нашей галактике. А вот те пузыри, они, возможно, были надуты какой-то прошлой, там, порядка миллиона или двух лет назад активностью нашей черной дыры, когда она была гораздо более яркой. Это один из сценариев. А, и, а, ну, и в зависимости от ориентации, бывают разные, они наблюдательно, они выглядят совершенно по-разному, активные ядра галактик. Те, которые наиболее светимы, мы их называем квазарами. А, ну, давайте можно на эти рисунки не смотреть. Я просто скажу, это расчет, который мы сделали еще за достаточно много лет до запуска, когда пытались оптимизировать параметры обзора и стратегию обзора. А вот мы ожидаем после 8 обзоров 3 миллиона э -э негалактических э -э активных ядер, галактик и квазаров. Ну, сейчас у нас уже, в общем, я думаю, почти миллион есть даже больше, если на всем не считать, половина из них, медианное красное смещение, будет единичкой, то есть половина из них достаточно далекие объекты, то что многие из них в оптических наблюдениях не так просто доступны. И там от 10% будут на Z больше двойки, и мы ожидаем некоторое количество уникальных объектов на Z больше 5. Сколько точно мы не знаем, поскольку функция светимости на этих красных смещениях, она просто неизвестна. Ну вот, вот представьте себе, вот у нас уже сейчас есть миллион объектов, вот в том каталоге, с которым сейчас наши группы работают, рабочие. А, это а, расстояние на них мы не знаем, поскольку большинство из них – это новые объекты. Вот чтобы что-то разумное сделать, нужно измерить их красные смещения, ну их классифицировать, это объект галактики или это внегалактический объект, и для внегалактических измерить красные смещения. Для этого была создана система SRGZ э, в группе по каталогу, по рентгеновскому каталогу Викиран. Ее создавать мы начали за несколько лет до запуска, и лидер этого, и вдохновитель, и главный э -э разработчик – это Саша Мещеряков. Эта система основана на методах машинного обучения, и она обучалась, обучается на выборке объектов, примерно э, полмиллиона объектов, а дальше используя вот, э, широкоугольные оптические обзоры, данные широкоугольных оптических обзоров. И вот как она работает. Это некая тестовая площадка, где есть мы отобрали объекты, для которых известны спектроскопические красные смещения и спектроскопическая классификация. Uh, и вот здесь вот нарисованы фотометрические красные смещения от спектроскопических вот для этой контрольной выборки объектов. Uh, когда вот в попытках uh, строить фотометрические красные смещения есть такая проблема: то, что для некоторой доли объектов то, что вы получаете, не имеет ничего общего с реальным красным смещением. Это называется катастрофические ошибки. Вот они вот здесь вот изображены. То есть вы что-то получили, но на самом деле объект совершенно на другом красном смещении расположен. В среднем это число где-то от в районе 15% 20%, иногда 10%. У нас это меньше 10%, и это действительно хорошо работает. То есть для процента мы мы определяем красное смещение хорошо и ошибка 34 процента относительная ошибка то есть э, это действительно система очень хорошо работает э, мы ее продолжаем совершенствовать и в итоге мы сейчас можем просто классифицировать вот, благодаря этой системе примерно 3 четверти объектов но доставшиеся, вот чтобы вот это вот число 75 процентов нам нужно повысить мы над этим Работаем. И благодаря этому мы можем строить уже, отбирать объекты по красному смещению, можем пытаться строить функции светимости, распределение по потокам, по красным смещениям и так далее. Это очень очень предварительный результат. Вот объекты, например, на z порядка тройки, но ну, здесь больше стоит, но фактически это в основном объекты на z порядка тройки, вот их тысячи, пара тысяч, ну вот они, вот их можно построить распределение по потоку и сравнить с тем, что предсказывают разные модели, которые существуют. Ну, видно, есть согласие, и, собственно, разброс в предсказаниях он какой-то там, ну, не более порядка. Дальше, если мы пойдем на большие красные смещения, например, на Z больше 5, это очень далекие объекты, возраст которых, которые образовались примерно, когда возраст Вселенной был ä, порядка миллиарда лет, а сейчас ее возраст 13,7 миллиарда лет. То есть это ä, объекты, образовавшиеся очень давно. Э, э, и ну, там есть отдельные вопросы, как они вообще смогли образоваться на таких а, а, больших Z. А, и вот видно, их там у нас порядка десятка или двух, а дальше вот вы видите разброс предсказаний, он вообще говоря на два порядка. И вот здесь и на Z порядка четверки, это там, где мы ожидаем большое продвижение, благодаря большой площади и глубине, мы можем вот этот режим исследовать очень подробно, и, и это очень важно для того, чтобы понять, как образовывались сверхмассивные черные дыры. Uh, ну, это еще один пример uh, наших результатов, это распределение по Z, uh, и вот мы видим, что вот на Z больше примерно четверки или там три, три с небольшим, виден большой разброс, вот мы можем здесь, uh, это то, над чем мы сейчас активно работаем, мы можем там uh, внести, ну как бы это, это действительно это, это, uh, серьезная новая информация, которой раньше не было. Uh, вот можно нарисовать, это не все, это там те, которые имеют спектроскопически подтвержденные объекты, их здесь примерно 150 тысяч, светимость, красное смещение, плоскость. Вот нижняя граница, это просто ограничение по потоку, это то, что вот называется выборка, ограниченная по потоку, она всегда будет иметь вот такую нижнюю границу. А вот эта верхняя граница, которая не плоская, это астрофизический эффект, это то, что по-английски называется downsizing. Это, а простыми словами он выражается в том, что на больших z квазары были ярче, чем они сейчас. И вот это мы здесь ясно видим и над количественной количественным описанием того, что мы здесь видим невооруженным глазом, мы сейчас работаем. Для этого вот для этих вещей нужна оптическая наземная поддержка, мощная наземная поддержка. Это то, чем вот, э, э, руководят Ильван Фаритович и Рудион Анатольевич Буренин Фаритович Бикмаев и Буренин. А, ну, сейчас мы используем, значит, мы стараемся. Uh, и это нам удается по максимуму использовать телескопы на территории России ну во первых это БТА конечно где мы uh, uh, получаем у нас есть две программы по скоплениям и по квазарам uh, и вот на uh, мою программу по квазарам мы получаем примерно 23 24 ночи в год темные и серые в основном темные и мы занимаемся спектроскопией отождествлением uh, кандидатов, которые вот, система СРГЗ находит в далекие квазары, светимые квазары, их нужно подтвердить, поскольку особенно в режиме далеких квазаров ну, есть некая неопределенность надежности предсказания СРГЗ. И мы их подтверждаем спектроскопическими наблюдениями, но ну, это то, чем руководит Георгий, координирует Георгий Харунжев, и РТТ-150 активно участвует. А, ну, также это, я их порядке убывания размера расположил. Кавказская горная обсерватория Гаиш, сейчас она а, активно тоже наблюдает а, разные в основном транзигентные источники. РТТ-150. Uh, уже выпущено две статьи, и Эльфан uh, вот, Фаритович работает над третьей по квазарам, открытым Ярозитой, которые uh, были подтверждены и классифицированы на РТТ-150. Саянская обсерватория, там так похожий телескоп стоит. Также мы uh, используем некоторые несколько зарубежных телескопов. У нас есть возможность наблюдать на паломарском телескопе, uh, в дюймах не скажу, в общем, он примерно а, 200 дюймов, да, пт 200 Он 5 метров размер его, но ну, в общем он сравним 6-метровым. На кейке нам удается наблюдать, это вообще потрясающе. Это 10-метровый телескоп с хорошей погодой. И также у нас эффективное и продуктивное сотрудничество. Вот это раньше это называлось поломарская фабрика транзиентов. Сейчас это называется транзиентная как это установка имени цвики а, вот они здесь все изображены а, вот я сейчас покажу несколько результатов а, а, вот таких оптических наблюдений ну, у нас есть несколько программ а условно ну это рабочее название вот эта программа. Давайте я не так скажу. Значит, вот то, чем мы занимаемся, там, где спектроскопия индивидуальных объектов действительно играет большую роль, это очень объекты на больших красных смещениях и светимые объекты. Ну, они разделены на две группы, границы на Z3, просто это тех, технологическое достаточно разбиение, это просто система SRGZ дает разную надежность для более далеких и для более близких. Ну, и вы можете удивиться, но для более близких предсказания менее надежные. Это просто связано с тем, как смещаются особенности спектральные относительно вот стандартных астрономических фильтров полос пропускания. Uh, ну и вот эта вот программа близкая эта программа далеко эта программа для которой название еще не придумали но для далеких квазаров а мы просто недавно буквально на прошлой неделе и немножко реорганизовали наши программы чтобы это было более логично и вот мы нашли самый далекий квазар который детектирует и на назад 618 это возраст вселенной uh, примерно 900 миллионов лет это очень мало это очень молод молодая вселенная uh, Самый далекий квазар, он был известен в оптике, мы нашли от него впервые рентгеновское излучение. Самый далекий квазар, открытый ерозитой в слепом поиске, просто вот мы искали, и вот самый далекий квазар, открытый из системы Z на 5,5Z, и вот они являются на самом деле... Ну, это, в принципе, неудивительно, поскольку мы их достаточно быстро, почти сразу нашли, самыми светимыми квазарами на Z больше 5 в рентгеновском диапазоне. Я сейчас покажу. Вот сейчас мы достаточно активно, у нас есть десяток или два кандидата в квазары на Z больше 5, активно работаем, где-то находим, где-то система ошибается, это оказывается звезда. Но это может быть темой целого отдельного доклада. Вот здесь есть несколько примеров, а, и вот это вот статьи, где мы в прошлом и в начале этого года опубликовали эти результаты. А, вот разные квазары Z5, ну это вот это 547, вот это вот 5,5 мы его называем, 4,9. Здесь еще недавно подтвердили квазар на 501, он здесь не показан. Часть наблюдений, вот ну, конкретно в этой выборке, два из них сделаны на РТТ-150. И две статьи казанские наши коллеги опубликовали с этими данными. Есть, давайте я вам покажу. Вот это э, самый далекий наш объект, найденный в слепом поиске. Просто, ну, Здесь получилось удивительно хорошо, так получается не всегда, конечно, скажу. Вот это вот то, что предсказало распределение вероятности из СРГЗ на основе тех самых методов машинного обучения. А, и э, совпало красное смещение до второго знака. Это оптический спектр. А, а, ну и вот это вот этот спектр объекта на Z5,5. Я немножко уже от, начинаю опаздывать. Давайте я в, очень кратко здесь скажу. Вот эти два квазара, вот они, вот этот и вот этот, Это самые, здесь изображены все квазары на Z больше 5, которые детектировались в рентгеновском диапазоне. И а, вот этот, а, эти два квазара, они самые светимые. И... А, это, ну, сейчас возникает некая картина, то, что мы детектируем эти светимые квазары со светимостью больше, чем 10,46 в рентгене, и э, возникает большой вопрос, а что, а почему они отличаются от э, большинства менее светимых в рентгене квазаров, которые на порядок или на два менее светимые. Э, и вот мы строим разные теории. Одна из них, то, что вот у них есть джеты, и это результат обратного комтон-эффекта рассеяния фотонов CMB, микроволнового излучения, на электронах этих джетов. Ну, как бы это модель, которая пока требует еще подтверждения. Скопление галактик — это другой класс, важный класс объектов. Скажу очень кратко, это наиболее массивные объекты во Вселенной, которые почти или близки к полной виреализации, то есть в состоянии равновесия находятся с точки зрения гравитационной, и их массы могут превышать или достигать 10-15 масс Солнца. Это самые массивные объекты. Основная часть этой массы – это темная материя. Ну, мы не знаем, что это такое пока. Но что важно, что функция масс – и образование и функция масс этих э, гал темной материи она определяется достаточно простой физикой, которую в общем, можно посчитать, и результат зависит от параметров Вселенной. Поэтому вот одна из главных задач обсерватории СРГ – это построить функцию масс скопления галактик э, и определить, э, заняться высокоточной космологией, определить параметры Вселенной, используя э, вот полученный результат. Uh, ну вот это вот несколько примеров, uh, то как видят скопление галактики ирозита, вот это просто пропорционально цвет отражает яркость, вот этот кружок это угловая минута радиус, ну видно это, ну, это хорошие примеры, мы видим совершенно ясно, четко протяженные объекты, которые не могут быть квазарами, поскольку они точные, а это вот скопление галактик, и после двух обзоров мы уверенно детектируем 14 тысяч скоплений галактик. Если опуститься до 4 сигма, то получается 20 тысяч, но здесь уже будет некоторое количество флуктуаций. А, ну Просто для примера, это вот глубокое поле, поле дыры Локмана, которое мы сняли еще во время проверочных наблюдений в 2019 году. Вот а, Распределение по потоку скоплений и квазаров. То есть квазаров мы там детектируем примерно 8 или 8,5 тысяч. Скоплений 200 штук. Ну, вот видно, Вот видно. Дальше из этого надо строить функции светимости. Мы сейчас над этим работаем, а из функции светимости пытаться строить функции масс. Мы над этим сейчас работаем. Есть интересный аспект наблюдения скоплений галактик. То, что вот горячий газ, из-за чего светит скопление галактик в рентгене? Потому что в гравитационном потенциале есть э, некоторое количество горячего газа которая а, с температурами рентгеновскими а, 10,7-10,8 градусов Кельвина. А, он светит в рентгене, но помимо этого он также приводит к эффекту Сюняева-Зельдовича за счет эффекта Доплера, комтоновского эффекта, точнее говоря, если быть более точным. А, он приводит к, вот, к эффекту понижения яркости микроволнового реликтового фона, то, что известно как эффект Сюняева-Зельдовича. Это производится одним и тем же газом. Амплитуда одного эффекта просто пропорциональна давлению этого газа вдоль луча зрения интегралу, а яркость рентгеновского излучения пропорциональна квадрату плотности, умножить на некоторую там медленную функцию температуры. И вот это можно, эти данные можно комбинировать и определять расстояние до скоплений, температуру скопления мерить э, не спектроскопическими методами и много разных вещей делать. И вот здесь вот, а, одна из возможностей этим заниматься, которую мы активно сейчас используем, это представляет а, данные Атакамского космологического телескопа. Это микроволновый телескоп, на самом деле это много телескопов, которые расположены а, в пустыне Атакама в Чили на высоте 5 километров. А, и а, вот а, они а, в конце прошлого года во второй половине прошлого года опубликовали каталог, то есть они работают уже много лет, они опубликовали каталог, вот они вот несколько таких площадок исследовали, опубликовали каталог, с которой мы сравниваем с тем, что детектируем мы. А мы вот здесь вот рентгеновские скопления красным изображены, ну по задумке это должен был в одно скопление крестик, на экране это у меня видно, ну здесь не очень хорошо видно, но видно, что их много, и вот здесь вот есть числа что мы на самом деле результат такой, что мы детектируем все скопления, которые видит акт, и у нас еще остается примерно полторы тысячи скоплений, которые акт не видит. И это можно понять, вот это можно понять из этого рисунка, где это достаточно старый рисунок, э, график нарисованный Джоном Каулстромом, это руководитель э, телескопа на, северном, э, на Южном полюсе. А это масса скоплений, это красное смещение, черные крестики это скопление из пяти, Желтые квадратики от скопления акта, красные от скопления планка. Вот видно, они неким образом расположены. А вот это вот кривая чувствительности ерозиты к скоплениям. То есть все скопления ерозита они выше этой кривой расположены. И вот видно, что ерозита будет детектировать, должна детектировать еще большое число объектов вот здесь, которые ну, не супер далекие, но достаточно далекие на красном смещении 0,5-0,7 и гораздо менее массивные, чем пороги детектива пороги детектирования у многих микроволновых телескопов, а, ну, в, в частности, у ИС-5 и у АКТА. А на больших Z, выше z единичка. там, конечно, есть некоторые преимущества у микроволновых экспериментов. И вот это мы вообще говоря видим. Вот здесь вот голубыми крестиками показаны все скопления АКТА. красными это те из них, которые мы детектируем, синие тоже детектируем, но как точные источники. Ну и вот видно, что вот здесь мы детектируем все, а на... Больше красных смещениях мы детектируем только более массивные, в соответствии с тем, что вот было изображено здесь. Вот. То есть вот эту вот часть мы не очень хорошо детектируем. Дальше с этим мы сейчас работаем, и здесь, ну, помимо просто вот такого объяснения на уровне детектируем или нет, здесь ну, это большая работа и много интересных результатов мы начинаем получать. Давайте я это пропущу. Еще одна большая область работы, которая в нашей группе по галактикам, там туда входят объекты приливного, события приливного разрушения, мы занимаемся это переменность и транзиентность внегалактических источников. Вот здесь, вот изображена. Функция log n, log s, по потоку вне галактических источников. Видно, что вот на малых потоках они хорошо совпадают, а вот здесь вот где-то порядка 100 объектов или, может быть, несколько сот объектов, есть какие-то движения. Это э, в первом обзоре и во втором обзоре. И вот эти вот различия, они как раз связаны с появлением ярких источников или с исчезновением ярких источников. А, ну Вот пример, например, вот это вот рентгеновское изображение, каждая точка это фотон рентгеновский, размером несколько на несколько минут, я не помню, по-моему, три или четыре минуты. А вот это в первом обзоре ничего нет, а во втором обзоре мы обнаружили ярче, ну, яркий, очень яркий источник. А, и вот такие события у нас происходят а, несколько раз в день. А, и, а, ну, точнее говоря, давайте я точнее скажу, несколько, несколько от трех до пяти объектов в день у нас меняет поток более чем 10 раз. То есть бывают случаи, когда здесь был слабый источник, стал ярким. Бывает наоборот, здесь был яркий источник, и там в 20 раз стал слабее, он просто исчез. Это рекордная переменность для квазаров. То есть если вы пойдете на изменение потоков в два раза, то таких будут сотни тысяч или десятки тысяч. А вот такие крайне редки, и их, их мы исследуем. И в том числе среди них встречаются события приливного разрушения звезд в поле сверхмассивной черной дыры. Такие мы детектируем примерно раз в день. и Их, конечно, мы тут же стараемся наблюдать на телескопах в России, а также на Паломаре и на Кеке. А, и а, вот события а, приливного разрушения звезд, это, если совсем просто объяснять, когда к сверхмассивной черной дыре близко подлетает звезда, то приливными силами ее она разрушается, образуется аккреционный диск, начинается аккреция и появляется рентгеновское, в том числе и рентгеновское излучение на несколько э, месяцев, может быть даже на год. И вот мы такие, они как правило происходят в маломассивных галактиках, то, что мы часто видим, совершенно непримечательная галактика, которая, в общем, почти и ни в каком каталоге нету, и в этом месте вдруг возникает ярчайший рентгеновский источник. То есть никаких способов его создать, кроме со светимостью 1042, 1043 43 секунду. Никаков, никаких способов создать такой источник, кроме как аккреция на сверхмассивную черную дыру, кратковременная, нет. А, и вот а, а, эти объекты мы а, активно исследуем. А, ну, открывается в общем, с, с, с данными с приходом ерозиты, в некотором смысле, открылась новая эпоха в исследовании этих объектов. То есть я не буду вдаваться в подробности, но так получается, что, что существует два типа событий. Те, которые активны в, актив, в оптическом диапазоне, и те, которые активны в рентгеновском диапазоне. В оптическом диапазоне они тоже активно детек, детектируются. В основном вот, ZTF – это а, установка имени ЦВИКИ транзиентной. А, а есть всего лишь несколько событий, которые активны в рентгене и в оптическом диапазоне, и, в общем, практически все они открыты нами вот, а, а, за прошедшие а, полгода-год. Это очень интересно. Есть события, которые происходят на пустом месте. То есть, вот пример... Ничего не было в рентгене. Это первый обзор, второй обзор. Появился достаточно яркий источник. Мы смотрим в оптике, смотрим вот, доступные э, широк, широкоугольные обзоры неба-каталоги или специально сами наблюдаем, и ничего в этом месте не видим. Вот этот кружок ошибок, это оптическое наблюдение pan -Stars, э, обзора половины неба, а это Дезилис тоже широкоугольный обзор, и ничего не видим. Потом мы стараемся, смотрим БТА, ну, смотрим сначала меньшими телескопами на БТА, иногда смотрим на КЕКИ, Иногда что-то находим, иногда нет. Но ну, вот это вот интересный класс объектов, э, э, загадку которых тоже хотелось бы мы намереваемся ее э, раскрыть э, и узнать, чем они являются. Ну, как бы мы думаем, что часть из них, это, скорее всего, события приливного разрушения, просто совсем в маломассивных галактиках, которая в оптическом диапазоне не неяркие. Э, э, и здесь нам, э, э, у нас достаточно эффективное сотрудничество с... Вот, э, с транзиентной установкой, установкой по поиску транзиентов имени ЦВИКИ. Она, это на самом деле пример использования как бы имеющихся ресурсов, очень эффективного и очень правильного. То есть это небольшой телескоп, 48 дюймов, это примерно 1,3 метра получается, или 1,2 метра, но он широкоугольный, у него поле зрения, вот с новой матрицей, которая туда была поставлена, у него поле зрения 47 квадратных градусов то есть, представляете, да, это э, почти 7 на 7 градусов. И они благодаря этому они могут очень быстро большие участки неба покрывать, и они это делают по многу раз за ночь и строят детальные кривые блеска вот, ну просто всего, что попадает в поле зрения, и там выискивают всевозможные транзиенты. И сейчас мы уже, ну уже не сейчас, а в прошлом году мы с ними договорились, они по, по возможности, по мере наблюдаемости, они просто отслеживают э, э, траекторию скана нашего спутника, СРГ, и э, вот они тратят несколько процентов времени, ну здесь какие-то технические рисунки, даже не так важно, но смысл в том, что у нас там, где позволяет видимость объектов, не объектов, а вот этих участков неба, у нас есть параллельные оптические данные, которые, вот, возвращаясь к классификации, к изучению ТДЕ, большую ценность представляют. Ну а также и для... В числе переменных источников много квазаров, сейфертов, сейфертовских галактик. Они тоже представляют огромный интерес. Ну, давайте я уже заканчиваю. Я покажу два слайда про... Северный полюс эклиптики – это то место, где все сканы пересекаются. Там огромная экспозиция, там сейчас уже больше порядка 150 килосекунд и плотность источников 600-700 источников на квадратный градус. Но дело не в плотности, а дело в том, что каждый источник вот, ну, совсем, если взять маленькую площадку размером градус, каждый источник на протяжении полутора лет сканировался каждые 4 часа. Это в рентгеновской астрономии таких кривых блеска, такой чувствительности не было. И а, это позволяет исследовать широкий круг явлений. Вот здесь вот просто несколько примеров кривых блеска. Это Павел Медведев этим занимается а, а, с точки зрения вот, данных. И Эльфан а, Фаритович тоже сейчас присоединяется. А, вот это, например, а, а, Лацертида, Беллак объект. А, то есть это а, да, активная а, галактика, у которой... Джеты повернуты на нас. А, вот видите, какая переменность несколько раз. Да, это масштаб, временной масштаб год. Ну, то есть совершенно уникальное покрытие а, данные, этими данными. А, это квазар на Z02, тоже очень интересная переменность. А это звезда. Вот видите, у нее регулярно, периодически случаются вспышки, которые можно исследовать. Это данные по времени они некоторым образом усреднены, но там дальше у этих вспышек есть внутренняя структура, которую тоже можно исследовать. Я на этом заканчиваю. То есть заключение. заключение, э, э, ну, я уже по ходу показывал э, результаты, э, э, хочу подчеркнуть участие казанских астрономов в наземной поддержке. Это неоценимая поддержка, то есть всегда можно обратиться, и, если есть возможность пронаблюдать, наблюдения будут, потому что когда у нас возникают такие транзиенты, например, то нужно наблюдать как можно быстрее. Потому что там, через месяц, например, объект может оказаться совершенно в другом состоянии. И задачи, которые сейчас решаются в Казани, Uh, ну, на телескопе. Это в спектроскопии далеких квазаров и квазаров большой светимости, сильно переменные объекты. Нас, нас в первую очередь интересует спектр, иногда глубокие, ну, часто глубокие изображения. По спектру мы сразу можем сказать, это нормальная галактика или почти сразу нормальная галактика или сейфертовская галактика. И дальше можем uh, определить стратегию, как ее дальше исследовать. Uh, спектроскопия uh, скоплений галактик, ну, отдельных галактик, скопления галактик, а также исследование уникальных объектов нашей галактики. И вот оно здесь последнее, но в некотором смысле, может быть, даже это важнее всего остального, uh, ну если не с точки зрения науки, а с точки зрения пользы для миссии для обсерватории смотреть, это сверхточное измерение орбиты спутника, поскольку орбита спутника она постоянно корректируется, там это, точка L2 она неустойчивая, это неустойчивая равновесие, ее нужно ну, часто корректировать. И вот после, перед, после, между коррекциями, одним ну, основным, наверное, источником информации о вот таком положении спутника на небе является РТТ-150. Там и другие телескопы используются, используется измерение радиального расстояния. Но вот по части расстояния в проекции на небо, положение в проекции на небо, это РТТ-150, основной источник информации. Ну и сейчас по всеобщему согласию. Почти все наблюдательное время и Казанского университета, и ИКИ на РТТ-150 посвящено решению вот этих задач. Ну, в основном, конечно, научных. Если говорить по времени, то основное время уходит на научные задачи. Хорошо, я закончу вот это некое перечисление научных задач. Я их уже практически все произносил. Может быть, я не рассказывал про исследования межзвездной среды, но как бы вы видели богатство карты всего неба, и там... Ну, очень много интересных вещей, интересных открытий есть. Хорошо, спасибо.